Мы пару раз приземлялись идеально Как, сука, цари, блядь Вот надо сейчас сделать то же самое Смотри, я сейчас прям... Тихо! Блядь! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы продолжаем играть во всякий инди жесткий трэш, короче, который я нашел в Стиме. А, именно за этот вариант вы, ребят, проголосовали а, как вариант дополнения контента моего канала, пока я в отпуске. У меня в группе ВКонтакте вы голосовали, ребята, если вы еще не вступили, вступайте сюда, бляха-муха, ёбаный, камон! Ссылочка в описании есть, ёпта, я зачем-то руками вниз показываю, как будто у меня, бляха-муха, есть камера, а ее нету нихуя, ну и хуй с ним, ладно. Давайте попробуем Я немножко в нее поиграл, вроде что-то веселое Я надеюсь Я сейчас на рандоме выбрал какую-то трассу Я надеюсь, мы сейчас весело покатаемся Это игра, как я понимаю, это что-то типа ну, не знаю, это гонок по чекпоинтам, да, на время, но при этом завязано все на физике. Мы можем играть за разных совершенно персонажей, короче говоря, вот есть папа с сыночком, есть какой-то жесткий роднек, есть сынок с сестричкой, есть какая-то типа, эта тёлка, и дальше нам нужно, короче, 20 треков закончить, чтобы разблокировать следующего героя. Давайте выберем мальчика, вот, и, короче, вот так вот просто катаешься, избиваешь людишек, Ёп твою мать, физика ебанутая наглухо. Ребят, я сестру проебал. Сестра, сестра проёбанная, блядь, на самом старте трассы, твою мать, а где? Я еще никак э, не свыкнусь с управлением, на самом деле, играю на геймпаде, потому что попробовал поиграть на клаве, это просто нереально, ёп твою мать. Тихо, тихо, тихо, мелкая, блядь. Аккуратно, очень, блядь, Все, сестра проёбанная, ладно, похуй. Блядский рот, а я даже эту хуйню не сразу заметил. Смотри, смотри, смотри. Изи, ёпта. Тихо, тихо, быстрей. Это была Аза, тихая, тихо, сеструх, не вылезай, там женщина, тихо, давай залетаем, финиш, ёпта, Аза вообще, просто Аза было, прошли, давайте дальше, давайте Что, 40 тысяч на 839 место, я пердоле, курва матч, холм со старым, исследовав таинственную старую лачугу на холме, наши герои оказались в начале новой трассы, никаких контрольных точек, полная свобода чего? Какая полная свобода? Так, давайте дальше за этих играть. Вообще довольно весело. Только я не знаю, мы что, долго так будем ехать? Тут никого нет, даже не интересно же. Тихо! Тихо, блядь! Ай, блядский рот! И что, в самом начале? Да ну нахуй! Бля, сеструха заебала! Все, нахуй! Че, тихо, тихо! Тихо, блядский рот! Еще-то каталка ебучая, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Я играл еще за этого мужика с сыном. пта, это что за хуйня! Что это за хуйня, меня шмаляет? <смех> ебать. Короче, я играл за мужика с сыном, и там если честно было немножечко э, просто играть, неинтересно. Ой, ебать, ебать. Спокойствие. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блять, бать съехали вообще на Аза. Нормально, все будет хорошо. Блять, они меня стрелами шмаляются. Они же не могут меня убить. Это просто типа для хохмы, правильно? Ну что, Аза? Триумфально, ёбаный, камон, блядь, а вы чё ожидали от меня, я же, блядь, просто батька, Блядь, почему места такие, нахуй, низкие, ши за пиздец? А настало время подняться на ступеньку выше, впрочем, не пугайся, пугайтесь, разогреваться мы будем постепенно, все будет хорошо, ну давайте. Ебать, а это что такое? Ларри, я хочу за Ларри. И чё, ебать, блядь, это сложно. О, тихо, Ларри, Ларри, держись, дружище. Тихо, все нормально. Здравствуйте, мисс. Нормально себя чувствуете в этой игре? Ебать. Блять! Минус. Ладно, мы с последнего чекпоинта, да? Ща. Блядь, да я научусь играть, буду. С Скиловик? Бля, скирот. Бедный Лари, прости меня, дружище. Тихо, тихо. Давай как бабочка Лари. Блядь. Так, ну сядь. Спокойся, ебаный Камон, Ларри на какой-то жесткой, ебанутой хероте летает живой? Ларри живой, спокойствие. Все нормально с Ларри. Мы хотим рядом с дом, куда надо запрыгнуть, ты, еб твою мать. Блять, он без ноги. А у нас получилось. Лари, вставай, блядь. А как его поставить-то, еб твою мать? Ларри. Это что за нахуй? блять? какая тут удобная камера. Все нормально, все хорошо. Как и вся игра, она очень удобная. Тихо, нахуй. блять! Минус Лари, Еще раз. Эй, так мы же прошли, какого хера? Аза, блядь, вот это я бы называю скилл бечь! Где мои ноги? Где мои ноги, ёпта? Нормально, тихо, тихо, тихо, тихо. Вставай! Сука! Да бляский рот! Нормально, Ларри, мы не сдаемся, правильно? Мы же в въетаем с тобой все был заебись, блядь! Нормально! Ноги опять пришьют! Ай, блядь! Еще раз нахуй! Давай! Не с этого, чекпой! Ай, блядь! Так, тихо, аккуратность! Блядь, минус ножки. Прости, Лари, Прости, дружище. Прошли же. Тихо, нормально, все. Аза. Нет, нет, нет. Стоп. Спокойно. Спокойно, Лари, все нормально. Нету нихуя в почте. Ладно, пошли отсюда нахуй. Изи. Блять! Я живой! Почему я живой? Нормальный не такой говно с тобой проходили, Ларри! Ларрисон, все ништяк, дружище! Блять! Сука! Иза. Это... Иза! Вот этот скилл... Это я называю... Вьетнамский скилл! Спокойно, вставай! Здесь камера очень удобная, ребят. Самая удобная камера в играх. Поверьте мне, она прям самая, блядь, удобная! Ебать, это что такое за ускорение, нахуй? Где? Где? Иза! Я живой? Ты, блядь! Что за хуйня? Я же выжил! Так, финиш! Вон финиш, я вижу! Давай, Лари, блядь, братан, поднажми! Блядь... Так, надо быстрее, пока эти шары меня не наебашили. Ебать. Иза! Иза, ёпты! Очень впечатляет. Спасибо большое. 25-тысячное место. Я думаю, можно последние три цифры убирать, и это будет, будет настоящее место, да? А вот теперь все серьезно. Классическая трасса скоростного спуска, на которой вам предстоит лицом к лицу встретиться со своим страхом и а помочь, этим сам добраться до финиша живым. Погнали, нахуй! Это блядский рот! Спокойно! Ебать! Что за, за красная зона, блять? Бомбардировка, когда давай. Давай еще раз. Тихо, спокойствие, может быть, надо быстро? Я знаю, что надо, нельзя вот на это наступать! Ебать, мелкая, ты что делаешь? Ты все ломаешь! Ёбаный в рот, здесь с сестрой будет очень сложно, блядь. Ладно, нормально, сейчас все справимся, сейчас все будет... Аза, ёбаный, камон! Тихо, тихо, тихо, нахуй! Тихо, блядь! Спокойно, это Аза, ёб твою мать! Это Аза было, все ништяк. Все хорошо, Джимми, ты справишься, молодец какой! Блядь, сестру прибань, ничего страшного? Ёбаный, камон! Ай... Все, easy. Ну все, смотрите, я научился играть в эту игру просто за какие-то 10 минут. Я не знаю, сколько я играю, если честно. Просто батя, нахуй! Ебать! Спокойствие! Блять, а шумер заебал ты. Я же вроде живой долетел. Как мне на ту сторону попасть? Вот очень главный вопрос, ребята. А можно объехать как-нибудь? На дурачка, да? Давайте вот так вот. Слева объедем, но его нахуй, потому что этот, этот э, молец он не может перепрыгнуть. Ой, блять, спокойствие. Он не может перепрыгнуть, ему слишком тяжело. Спокойно, сеструха, доедем. Ща доедем, мелкая мразь! Спокойно, блядь! Блять, сестра не доехала, ладно, похуй. я за какую-то телку подхватил, нормально. Так, поберегите шесть. Красат раз вдоль центральной улицы с веселым поворотом в конце. Вам понадобится умение делать бочку в воздухе. Я не знаю, что это такое. Так, ускорение, нахуй! Сеструха, держись, блять, нет, минус сестра, все нормально, все хорошо. Еще ускорение! Еще ускорение, блядь! Давай нахуй, блять! Блин, здесь очень небанутая физика, ребят. Ууу, очень слабо, блять. Тумагрджоби, это васлик, блять. Все, моменты с ускорением надо, блять, захватить, ёбаный ты в рот. Еще раз нахуй, давай, поехали. Спокойно. Музыка идеальная, ребята. Музыка идеальная, блять, под эту ситуацию да, блядский ты рот. Давай за, за этого, пидора. Но это невозможно просто. Давай вот так. За этого легко, потому что он изи, смотрите. Нету за спиной этой ебучей сестры. Есть только э, маленький ребеночек. Смотри, Аза, Аза, Аза, ну почти. Почти. Выигрываем конкурс в лучшего отца года. Давай, давай, давай. Как тебя зовут? Бля, я забыл, как его зовут. Иза. Это Иза. Это Иза. Иза. ёб твою мать. Здесь уже надо скиллухи-то побольше чуть-чуть. Хотя бы, чтобы вот здесь не промахнуться, да? Потому что это довольно-таки тяжко. Тихо, тихо, тихо. Тихо Нет! Блять! Еб твою мать, постоянно, какие-то папы, блять, это что за намек жизни? Может, мне детей надо заводить, я не знаю. Так, вот это что за хуйня? Это Васлик! Ебать! Тихо! Нет! Блять, иди нахуй, блять! Пьб твою мать, ебучий курсор! Спокойно! А! Ребенок! На тебе, батя, за это! Почти! Мы уже почти добрались! Давай, братан! Спокойно! ребенок, не приеби! Нет, ребенок, минус. Ладно, их хуй с ним, блядь. их хуй с ним. Ёпте. Да куда ж ты падаешь что пидор! Это же не смешно, нахуй! Это уже становится сложно! Я не понимаю, мы игры покупаем зачем? Мы покупаем, чтобы было весело! б твою мать! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Блядь. Конкурс отец года продолжается. Получится вот тот, кто первым приедет на этот финиш. Нахуй, если кто вообще доедет до этого финиша. Было бы неплохо, на самом деле, доехать в целом, хоть разочек-то. Тихо! Не надо, блядь! Сука Ладно, вот тормоз, да Тормоз на... А, я понял Ну давай, блядь Теперь я знаю, как тормозить наконец-то в этой игре Спустя такое большое количество времени Но это и называется с... натаскивать скилл Понимаете, это называется натаскивать скилл Ебать Блядь Мы пару раз приземлялись идеально Как, сука, цари, блядь Вот надо сейчас сделать то же самое, смотри, сейчас прям... Тихо! Блядь! Ёб твою мать. Царское приземление, иначе никакого тебе приза за лучшего отца года. Никакого приза, нахуй, Тёма. Ёб твою мать. Спокойствие, давай, давай, давай. Иза. Это называется бачка, сука. Блять, на велосипеде. Ить. Опа. Тихо, тихо. Идь. А, блять. Блять, тут еще что ли? Ну, давай, долети. Спокойствие. Сука, это было азу, нахуй, блядь, да чё тут нахуй на тебе въебало, блядь. Ладно, ребёнка проебали, главное прошли, ёптую мать. Обучение правил безопасности, например, перед пересечением дороги нужно посмотреть в обе стороны. За кого играем? Слушайте, мы не играли за роднек, давайте за роднека жестко жиганём, вот за это. Мне кажется, него, кстати, просто играть очень, смотрите. Ёптая. Так, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Бля, у него бухло разлетается нахуй из из, из, из багажника. О, ебать! Это что, в меня пушка попала, что ли? Ай, блядь! Иза. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я понял, что они говорят, что надо смотреть по сторонам. Ай, блядь! Это спокойно. Это Иза! Это Иза, ребятки! Это самая легкая игра на земле. Я ее сейчас всю пройду, нахуй. За мужка, кстати, действительно интересно играть по одной простой причине, потому что за него самое удобное управление. Самое удобное управление, короче, за роднека, ребят. 500 мест, ну а почти 600, и все-таки это самый высокий результат, пока у меня эти. Промышленные прыжки по крышам с промышленного района. Стремительный полет в струях, мега вентиляторов, и внезапная встреча с Шаром Бабой. С уверенностью Нихуя не понял. Ну давайте опять попробуем за Джека и Джилл. Джек и Джилл, Джил, а здесь Джон и Джимми. Артём, запомни, а то я этого Джимми называл. Хуй с ним, ладно, это Джек у нас и Джилл. Джек и Джилл, Джек и Джилл, спокойно. Это помхуево, да? Ой, я прям живой, лол. Ладно, это надо заново переспускать, это наверх никак не заберусь. А, блядь, а что мне надо делать? Да ну вы догоните. Блядь, здесь опять нереально будет за этого пидораса вместе с сестрёнкой, потому что, ну, это... А, а, его заносит просто жестко, ребят. жестко заносит. Изи, минус сестра, да и хуй бы с ней, да и хуй бы с ней. Спокойно, сейчас здесь мы развернемся, все будет нормально. Тихо, давай! Давай, малец! Все, прошли, не ебет! Не ебет! А тут что надо сделать? А! Еп -а -а... <с yummy> ладно, я понял. Блять, сначала! Какого хуй сначала я ж прошел, чекпоинт, what the fuck! Сестру проебали хуй бы с ним! Блять! Вы серьезно, да? Так, мне эта трасса не нравится, она сложная. Давайте следующую трассу посмотрим. Короче, нам говорят, что нам нужно закончить, да? А я такой типа, а, а мне похуй. Ага, хуй там, да? То есть это как бы иди к ты нахуй. А, нет, смотри, несколько раз. Несколько раз, ну-ка давай <ролосных> Ну чё, народ, погнали нахуй Ёбаный рот ну... Тихо, тихо, долетим Это будет аза, это будет аза это... Да мы же достигли, ёпта, вон же, блядь Ну-ка, где возродишь меня? <ролосных> <ролосных> да нихуя страшного нету, тихо Блядь, я понял, короче, наша главная задача Здесь хорошо слететь Тихо-тихо-тихо-тихо ну, это, блядь, азо трек. Ребят, это азо трек. Но я правда, как пидор прошел. Блядь, мышь, как ты заебал, одинахуй. Упс. Сука, я куда-то его Мышь, блядь, извери. Её, мы почти не сюда. место, ладно. Следующая трасса. Мясорубка. Дополнительное испытание номер один. Удастся ли вам преодолеть короткую, но смертельно опасную трассу? Блядь, я буду из-за этих играть, ладно. Я понял, у меня скиллов не хватает, пока играть за... Тихо, и теперь... Она а не сюда. На пизда. Это... ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Тихо, тихо, тихо. Вот такая спокойная, размеренная Тра... Трасса. Подожди, а как туда попасть-то? Надо? Вот врываться вот так вот, типа. А! Да блять, а как ты можешь преодолеть-то, вы что, прикалываетесь, что ли? О, смотри, лол. Ай, блядь, я прошел, не бег. Сука, не считается, да? Давай, погнали! Нет! Сука, я живой! Блядь, я был живой! Я был просто без руки на живой. еще раз, давай, давай, давай, давай, давай. А куда музыку мне делают, веселую классную, блядь? Мне что, свою надо будет вставлять теперь? Ай, блядь, блядь, тихо, тихо, тихо! Блядь! Петромазили? Петромазили? Это Скайл! Это Скайл! Тихо, спокойствие! Даваслики, таослики, таослики, тауслики! Насока, изи, епта, блять! Я просто охуителен в этой игре. Я царь-батюшка просто. Блять, и что за жесткий? Педро! Из есть семья Янгов. Давай семью Янгов. Давайте. Вот здесь можно просто кататься на тачке жестко. Да это же Аза вообще тогда будет. Это же вообще тогда неинтересно. Очень неплохое управление здесь, машиной. Некоторые, блядь, игры юбисов бы позавидовали. В японцы или китайцы? Ебать? Все нормально, все хорошо. Мы живые. Еще не он как женщина развлекается, вот так. так, бля, ну на тачке это вообще не интересно. Здесь, ребят, надо, чтобы было интересно катать только на на великах. Ты даже не наебнешься особо. Ну, смотри, просто едешь и все, да, и что это такое? Просто аза, ну это аза, бля, пиздец. Причем отъехал только сынок, по-моему, ребята. Ну, неважно, мы трассу прошли, поэтому Азич. Гроза домашнего. 10 утра Эрл уже слегка под мухой, готов веселиться. Самое время обедаться. или домик соседи поздороваться Ну давайте за Эрла. Они нам говорят за Эрла играть. Давайте за Эрла, чтобы было. Здравствуйте, соседушки, ебать, вас всех ванальчик Я ваш, блядь, друг Эрл. Нихуя не видно, нахуй. Бля, подожди. Что за хуйня? Я соседа убил? Блять, я заново начну, ну нахуй. Так. Погнали! Хоть музыку нам включили, спасибо большое! И нахай сюда сосед! Иза! Приветствую ШОСКА нахуй! Блин, ну что-то не так весело, ребята, если честно, как на э, велике катать. А почему нахуй? Так, а где въезд вот эту хату? Вижу. Так, здесь надо поаккуратней. Тихо-тихо-тихо-тихо, братан! Эй, ты куда-куда, стой! блядский рот! Спокойствие. Так, во. Нахуй. Тихо, я живой, я живой. Сколько нам таких чекпоинтов надо проехать? Мне одного, я не знаю, здесь а, прям надо убивать людей, мне кажется, нет. То есть это не является прям а, чем-то таким, ну, разрушение здесь не является чем-то таким обязательным, да, то есть нам он, оно не дает больше очков и так далее, и так далее. А, нам просто надо по времени успеть по чекпоинтам побыстрее проехать. Ай! Ну все, это было Аза. В вашем исполнении как раз плюнуть. Да, как раз плюнуть, я знаю. Блин, а если мы, короче, трассы сообщества какие-нибудь выберем, да? Например, я не знаю, вот это что такое, да? Ну вот давай мы ее качаем, да? Надо ее скачать или что? 0%. 36. Ну давай, давай посмотрим. Просто, я не знаю, на рандоме. Ну давай все за этого. Ух ты, нихуя. А, вот как у нас. Ну не, ну это... Тихо, тихо. Да, Иза. Это будет Иза. Тихо. Да я же, я же профессионал в этой игре, вы что? Так, вот здесь уже сложнее. А музыки-то нету нихуя. Опять могу какую дурацкую музыку подставлять. Опять какую-нибудь ебаную музыку мне надо подставлять. Тихо. А, а! Спокойно, нормально, едем. Руки нет, ничего страшного. Зато есть чекпоинт, бич. Нормально, весело. А, я вот как то работает. Ёб твою мать! Да, тихо. Изи, ёб да я, блядь, ее на Изи пройду. Интересно, как она. Ёбный, кому нихуя себе. Так, вон финиш. Я понял. Тихо, да, тихо, мелкий неной. Это что такое? Это не надо задевать, я понял. Нам надо загнаться жестко. Было. Сможем? Сможем? Бля, ты торёш? Все. Вообще изи, просто изи. Обалдеть! Ну и хусим. Какое место? 11 тысячное. Ну, не так плохо. А, ну, короче, вот еще здесь целая куча, ребята, есть эм, от сообщества, сделанных э, трасс. Вообще довольно-таки веселая игра. Веселая игра, расчленка это всегда классно. На такой веселой ноте на мертвых детях и мертвом отце мы заканчиваем, ребята. Этот выпуск Инди Трэша. Всем жесткий респект. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, если вы поугорали вместе со мной. И вступайте, конечно, в нашу группу ВКонтакте и к нам э, сервер Дискорд тоже приходите. Ссылочки все в описании, блять. Вот. Так вот, а и вс, с вами был Мародер 120 Гигабайтов, респект респекты, йоу!